Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, вот она оторвала, короче. Я. В сегодняшнем видео я хочу с вами поговорить о радиаторах от застройщика и о внутрипольной разводке, которую выполняют подрядчики застройщика. Стоит оставлять радиаторы и внутрипольную разводку или лучше же ее поменять? Выводы делайте сами. Друзья, всем привет! С вами Максим Муромцев и компания Natan Group. Сантехника в первую очередь это про безопасность, про безопасность вас, ваших домочадцев, ваших детей и всех тех людей, которые могут попасть в этот водный аттракцион. Я нахожусь на работе. Мне звонит нянечка и говорит о том, что Максим лопнула батарея. А, вот она оторвала, короче, ее. Вот она оторвала ее. Вот эта вот деталь. Вот, его с вот, вот и вопрос к батареям. Вот воды опять сколько. Она с ребенком на руках. Человек в стрессовой ситуации. Я говорю, страшного ничего нет. Необходимо перекрыть два крана на радиаторе отопления. Она говорит, я не могу, там кипяток. Вся вода бежит в квартиру. Я говорю, вы молодец, вам надо одеть любую обувь и закрыть два крана на стояках отопления. Другого шанса на то, чтобы остановить этот потоп, нет. В итоге она так и не одела никакую обувь, она побежала сквозь этот кипяток перекрывать эти краны. Но даже при всем этом быстром оперативном реагировании вся вода в сантиметр заполнила полностью всю квартиру. Мы приехали домой, начали собирать полностью всю эту воду. Я, естественно, пошел сразу, нашел эту причину протечки, потому что несколько дней назад я увидел, что на моем ламинате образовались какие-то подтеки, непонятно откуда, но потом я увидел капельку вот на этой заглушке. Вот к вопросу радиатора втопления от застройщика. Смотрите, на полу вот такая вот небольшая как накипь идет. Вот, здесь у нас есть Лужа. Вот мокрый участок. И по сварному шву радиатор у нас подтекает. Вот здесь можно заметить подтек и висит капля. Вот смотрите. Вот капля. То есть он э, в ближайшей перспективе вероятнее всего лопнет. И я стал этот радиатор отопления перекрывать. Но в тот день было холодно. И я просто его открыл для того, чтобы нянечке с ребенком дома было не холодно. И мне просто повезло, что нянечка не гуляла в этот день по причине того же самого, что и было холодно. И радиатор отопления лопнул тогда, когда дома кто-то был. Радиаторы от застройщика нет смысла оставлять. Принял для себя я. По причине того, что это не чугунные радиаторы, это не те радиаторы отопления, которые делали когда-то при Союзе, когда они были надежные, когда был знак качества и все прочее. Сейчас эти радиаторы отопления делает кто угодно и неизвестно, насколько. Давление испытано. данная модель радиатора. Подходит ли она для многоэтажных домов или нет? Первое, что вы должны понимать, когда у вас лопается радиатор отопления, там да. действительно почти кипяток, который обогревает весь ваш дом и вашу квартиру в том числе. И для того, чтобы обогреть все это, нужна высокая температура. Это как данность надо просто принять. И когда вот эта данность лопается, и ваше помещение начинает заполняться кипятком, а вам особо-то бежать некуда. Под вами есть еще несколько этажей, которые вы также успешно можете протопить. Так плюс ко всему, вам действительно надо перекрыть эти краны. Если у вас лопнули не краны, а сам радиатор отопления. Но чтобы это сделать, надо отключить мозг и просто побежать туда. И перекрывать воду, несмотря на то, что казалось бы, что там горячо. Но это меньшее на самом деле из бед, которое могло бы произойти вот в текущей ситуации. Конкретно если взять мой случай. Объясню в чем суть. Люди бодрствовали, они выявили причину протечки. И когда они причину протечки выявили, они начали действовать по устранению причины. Если бы это было ночью, я сплю в комнате в соседней, она закрыта. Мой старший сын спит в другой комнате, которую иногда он закрывает, а иногда не закрывает. Так как у меня шел ремонт, он спит вот сейчас на таком надувном матрасе. Насколько могла бы быть заполнена квартира до того момента, как мы бы проснулись, непонятно. Если ребенок ночью упадет в эту воду, возможно, он с нее не встанет. Он может захлебнуться, он может обжечься, он может свариться. Мы, спав в другой комнате, можем вообще не услышать суть происходящего. Я это тоже прекрасно для себя понял. Но есть еще один очень важный момент, который надо предусматривать в современном ремонте. Это хороший электромонтаж. Я живу во вторичке. Электрика стоит от застройщика. Стоит несколько автоматов. Нет ни одного диф-автомата. То есть это те автоматы, которые при малейшем сопротивлении либо при том, когда ребенок коснется, не дай бог, в розетке каких-то оголенных контактов, выключается полностью вся квартира. В моем случае вся электрика выполнена от застройщика. Я не делал комплексный ремонт в квартире. Я делал частичный этапами и менял электрику этапами, помещениями, а не полностью целиком. Почему? Потому что эта квартира является промежуточной. Есть удлинители, которые лежат на полу. И один из этих удлинителей лежал в зоне коридора, куда включен Wi-Fi. Розетка удлинителя лежала на боку. Если бы слой воды, который закрывал пол по квартире, был бы выше 2 см, произошло бы, вероятнее всего, не замыкание, а просто произошло бы следующее. Ток попал бы в воду, и те люди, которые собирали воду, возможно, встали в эту воду ногами, Получили бы поражение электрическим током. В окружении моих родственных связей был случай, когда строители сделали плохую изоляцию кабеля, который шел в каркасном домостроении. И девушка, которая поливала цветы, пролила воду на пол. Ее убило там же водой слейки. Здесь объем воды, помимо того, что он горячий, он еще и в объеме по всей площади квартиры. Вот эти автоматы, которые изначально поставил застройщик, они однозначно не выключатся. То есть вы должны понимать то, что вот эта автоматика, она сработает только тогда, когда мы замкнем действительно два провода, фазу с нулем. Но когда у нас вода имеет контакт с источником электроэнергии без дополнительных каких-то систем безопасности по электрооборудованию, у нас обязательно с электрической сети поступит напряжение на эту воду, и ничего не произойдет, за исключением того, как просто может убить элементарно человека. А я, видимо, тот самый счастливчик, который рассказывает вам о том, что люди, подумайте, не стоит экономить на том, от чего могут быть дальнейшие последствия. Потому что я второй раз в жизни на своих квартирах попадаю на потоп. Первый раз на полную переделку всего ремонта. Ребята, смотрите, какой пипец. Второй раз. Шепление. а вот крышка оттуда, пух, просто стрельнула. Убрали всю воду, немножко просушили, даже ламинат снимать не стали. Подумали, дай бог так высохнет. И к соседям к моим особо ничего не протекло, и претензий ко мне никто не имеет. Но не все такие случаи. Да, разбухли двери, да, разбух немного ламинат. Но это не критично, жить можно. Если принять тот факт, что эта квартира, в которой мы живем, она является промежуточной, то ничего страшного. Но если принять тот факт, что ты делаешь ремонт себе на долгие годы вперед, то важно позаботиться о безопасности всех обитателей данной квартиры. Выводы делать вам. А с вами, как всегда, был Максим Муромцев и компания Nathan Group. Пока.